Всем привет мои друзья. Короче, долго не выходило ничего нового, но великому и самому Ахауенному празднику 1 сентября я заевышил маленький, но таисковый мульт, блядь. Кароч, смотрим. Здравствуйте мои зрители. Короче, я классный руководитель 10 класса, и у меня с ними очень плохое отношение. Они меня, блять, не любят, суки. Что только они не делали. Кнопку на стул. Две кнопки на стул. Большую кнопку на стул. Хуй на стул. Они а стойте. Хуй не они положили, а Блэк Джикович. Спасибо, Блэк Джакович. Бля, да всегда пожалуйста. Ну и короче, я придумал классную идею. Я узнал, что у моего ученика сегодня супер дискотека, и я решил к ним наведаться и подружиться. Ну шо чуваки? Как вам вечерина? Заебись? Бляда, чувак, заедешь. Эй, блядь! Нахуя ты пригласил нашего классного руководителя Николая, хуевича? Он же всю вечеринку испортит. Бля, чувак, фу, пошел в пизд. Я ухожу, бля, я тоже. Бля, ты из вечеринки сделал чайпитель, Это этот лысый пидор все испортил. Бля, ну ты тоже лысый. Может, я и лысый, зато я не пидор. Пока. Ну сука, пизда тебе не Хах, ребятки, звонок был. Садитесь. Ой, опять Блэк Джикович шутит. Хах, Блэк Джекович? Хуй тебе, а не Блэк Джекович. Бля, тебе повезло. Блэк Джекович это я. Ха-ха-ха. Давай теперь я тебе присуну. Пожалуйста, заебала.